Всем привет, ребята! С вами играет Димаш. И сегодня мы поиграем в игру Майнкрафт. Так, ну что ж, что там у нас? Так, кровать я сделал. А еще ночь. А мож, можно сейчас лечь спать? А, -а, а, только ночью. Нет, нет. Так, ладно, ничего страшного. Так, а ты лошадь тут будешь? О, овечку, отлично. Я еду буду сейчас добывать. А ну, овечка, извини, у меня алмазный меч. Вот поэтому я тебя так быстро убиваю. у, -у, -у шерсть. Так, шерсть, шерсть. Пусть <руют> pues вот тут будет. Я не тут... Не... Так, нет, так не пойдет. Давай сюда. Лошадь, извини. Так, ну давайте сюда поставим, нормально. Все. Так, еда. Угу, угу. Так, надо еду сюда положить. У меня большой сундук. Так, зачем мне только всего? О! О -о -о -о -о -о -о Ребята, у меня есть одна идея. Просто супер идея. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Если у вас нет еды, то можно взять... Сейчас, сейчас, сейчас. Мне надо туда добраться. Так что такое? Я сейчас землю сломаю. Так, вот так. Все. Э -э, ну вот опять этот куст мешает. Так, я тут домик построил. Так, так, так, так, так, так, так. А где? Вот они. Так. Так, так, так, так, так, так, так, так. Так. Так. Что я тут буду делать? Ой. Я флажок хочу. ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ-ПАМ. Не хватает все равно. Ладно, мне надо сейчас... А, вон он! И да ⁇ л жизни. Вс ⁇ Алмазная кирка. Пиу-пиу-пиу-пиу. Все, взял. Так, отлично. Теперь что мы будем это делать? Вот, я хочу флаг сделать. Так. Да елась, ч так медленно? О, железная кирка, конечно, помогает. Ой, в смысле, алмазная. Так, теперь пум-пум-пум-пум ничего как то не очень все получилось так сейчас сейчас сейчас сейчас сейчас сейчас что же из этого можно делать так так у меня тут будет будет что-то будет тут лежать так короче надо опять это рубить А что тут больше слышите так нечестно так, я кое-что хочу тут делать. Конечно, очень интересно, что я хочу делать. Так. М -м -м. Такой домик маленький хочу делать вот тут. Просто так. Так. Так, так. Так. Так, так. Так. так. Мне нужен кустик. все Короче, получай. Так, надо пролезть. Пил. Пил, пил. Так, у меня вот такой домик получился. Пил, пил, пил, пил, пил. Так, чтоб если что, зомби на меня нападут, что я смогу вот тут стоять и буду ждать, когда... Наконец-то. Или когда домик разрушит мой там внутри, а я вот тут буду стоять и буду ходить тебе ходить. Давай, ночь быстрее. Лава, лава. О, о, -о, -о. ага. Интересно. У -у -у Ух ты, ребята, видели, что у меня тут секретно? Так, только не упади. Фу. Круто. Согласитесь, ребята, это очень круто. Так, так. Чтобы долго не, не лезть, можно Оп, сразу. Только мне, конечно, тут лава мешает. Шла лава. Нет. О, -о. О, -о, -о. О лава, а что ты не хочешь идти сюда? Ну ладно, ну на, ну. Чё? Э, Тача, а откуда тут лава? Что это тут делает лава? Интересно. Не хочу я падать. А то я ещё погибну. Так. о о, -о, -о, -о, -о, -о. Тут понадоби понадобится лестница. Так. Чу, чу-чу-чу-что! Да ну! Нет! Что я наделал? А -а -а! А -а! Так, быстрее! Оружие бери! О, все, все мое! Ура! Обратно, это все мое! Так. Что мне тут Пил, пил пил Так, все отлично! Теперь, теперь, теперь, сейчас. Смотрю, смотрю. Так, нет, вот тут нет, вот тут меч. Тут будет топор, тут ки... тут топор, тут кирка, а тут будет, а уже компас есть? Ну ладно, есть, это будет. Так, короче, лошадь. Зачем мне лошадь сейчас? Это странно. Так, я пошел за лестницей, Щ -щ -щ -щ -щ. Так. Так, сейчас, ребята. Сейчас, сейчас, сейчас. Я соберу все, лошадь. Чтобы я не мучился, ты будешь тут жить навсегда. Ой, что? Вы ч, одеваетесь? Ты что, лошадь? Слабая. Лошадь. А как она? Нет! Нет! Я не хочу, чтобы она погибала! Нет! Лошадь погибла! Лошадь погибла! А я хочу ее спасти! Да ну какого? Все, короче, не забудь! <мес> Мне надо... у -у -у! Нет, пожар! Пожар! Пожар! Какого? Нет! Я не х... Нет! Нет! А! Пожар! Пожар! Пожар! Пожар! А! Туши! Нет! Какого тут пожар Туши! Мне надо вода! Вода! Быстрее! Быстрее! А, -а, а! У меня нет воды! У меня нет воды! Я погибну что? Это еще... Ну что, давай, подходи, подходи. Ты что, Вася, вообще что ли? Что ты тут будешь делать? Ушел отсюда! Ушел отсюда! Все, спасибо, что еду дал. Сейчас. Так, да. да, где еда? Все, я сделаю зомби-еду. Так, побежали. Быстрее спать. Все спать надо. Так лошадь. Извини, конечно, что там погибло. Все, давай. Ложимся спать. Все. Ложимся спать. Все. Он так быстро засыпает. Так. А ты кушай пока. Что тут у нас? Опять? А где? Фух, я боялся, что у меня уже оружие кто-то украл. Так, ребята, мы отправляемся в путешествие. Я тебе разрешал? Слышишь, я тебе не разрешал. Ну, давай, заходи быстро. Быстро заходи. Зашла! Ну, ладно. Не хочешь по-хорошему. Будет по-плохому. Давай. Да что ты... Что ты, ты едешь так? Э! Да поворачивайся! А! Да Какого она не едет? Все подскакали. О, вот, теперь нормально. Так. Ну что, поехала. Заходи сюда. И тебе сюда нельзя выходить на улицу. Так, мне нужна лестница. Ой, только одна. фух, Вот, у меня тут несколько лестниц. Все. Отправляемся, ребята, в путешествие. Отправляемся. п пе так все у меня все алмазное, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас пошли. Извини, ты будешь тут. Так, а я посмотрю, что там такое, что прям и, и почему тут лава? Ах, под... меня куда? А, а, а, а, а, а, а, получай, получай. А, да потушите меня, Ёл. Достали. Им слабо потушить меня. Так, как же тут добра... Да, да ну, что тут происходит? А -а -а! Отправляемся в путь. Ох! Так. Ёлы, ну что тут делать-то? а, -а, -а! Надо это ломать. Так что, что происходит? О, давай, вот это ломаем. Давай. Давай. Ломайся же. Фух, так, надо тут кое-что сломать. Так, главное, чтобы плавать сюда, сюда не затекло. Не затекла. Отлично. Так. Теперь лестница. Поможет только... Да, вау. Вау, вау, вау. Сейчас посмотрим, что тут. Вау, откуда тут лава? Мне просто тут интересно. Что тут лава делает? Что за... Так, надо не дать лаве... Дальше двигаться. Ну как? О, что? Так, ну, тут, конечно, интересно, что там. Но у меня нету факела. Факела. Так, все, ломаем лестницу. Все, пошли. Так, теперь мы посмотрели, откуда тут дела. клава. Я так и не понял, откуда. Но ничего. <связь> меня поджарили ложит на помощь. я том не она мне не помогла так так так так отлично так у меня будет тут ты да, короче вот так давай мне нужно Палка. Это надо четыре, по-моему, дерева. Четыре. Так, чтобы сделать... Потом вот это. А потом две палки. Одну палку. Так, чтобы сделать факел, надо... Что? А как факел сделать? Что? Поиздеваться хотели надо мной? Факел. Ребята, напишите, пожалуйста, комментарии, как сделать факел. Так, ну как же факел сделать? Я не знаю, конечно. Напишите, пожалуйста, как делать факел. Так, что что что? О, О! у меня еще дверь есть. Отлично. А, чтоб мне можно еще сейчас. Возьму. А, нет, стоп, не надо. Так, так, так, так, так, так, пошлите. Наверх, наверх, наверх. Так, давай. Оп, оп. Так, так. Пил, пил. Пил. Пил. Так, не так, что? Все равно. А, что? Ты что, жареный зомби, ты что? Вообще, что ли? Круто. А как он вообще добрался? Да. Так. Где, А где дверь? Фух, вот она дверь. Би, э, что? Ну да ладно. Ну давай. Давай, ломайся, ломайся. Так, давай, давай, сейчас построим. Построим, построим. Угу, так. Так, не могу все равно построить. Почему, почему? Ладно. Ничего. Угу, так. Главное, чтобы лошадь сюда. Так, а ч, а ч? А ч у меня дверь тут открыта? А, ну. Лошадь, это что? Ты открыла, что ли? Давай, давай, ломайся же. Нет, не да не. Лошадь, тебе нельзя сюда выходить, понимаешь? Так, надо вот тут построить вот это. Так, фух, так, так, так, так, что тут, так, ну, ладно, лошадь, у нас будет приключение тут. Я пошел, я пошел добывать на... О, уголь. Так, а что я хочу сделать? Что можно сделать еще? Так. Я пошел добывать. На всякий случай. О, уголь. Отлично. Так, все. Пошлите домой. Так, сейчас так, посмотрим, что можно сделать. Так. Что тут? О, о, о, У 4. А, палочка надо и, и уголь. О, отлично, ребята. Я не зря делал палочку. Е. Можно побольше факела. Так. Давай, давай. Факела... О, у меня же сразу 4 факела. Ха-ха-ха. Теперь, ребята, мы можем путешествовать. Так, пошлите. Кстати, пошлите, пошлите, пошлите. Э, помните, мы туда хотели пойти, там посмотреть, что там... В конце концов. Эй. Спасибо. Так, у, у что за пещера тут такая? Круто, я нашел какую-то пещеру. Может, тут есть где-то уголь? О -о -о, а тут угля нету? Я думаю, что тут есть что-то такое поинтереснее. Так, давайте что-то тут. О, уголь. Уголь, отлично. Так, надо уголь. Так. Пиум, пиум. Так, главное, чтобы она туда не упала. Нет. Возьми уголь. Есть, шесть. Все, отлично. Да, вот странно тут, конечно. Может, где-то уголь сейчас тут попадется. Тут ничего нету больше. Ну, мне надо уголь, конечно, чтобы делать на всякий случай. Ну, что-то тут попадется. У -у Ух ты! Я сделал тут пещеру. Вау! Озеро! Круто! Нет, стоп! Я хочу все это секретно сделать, чтобы никогда никто не догадался. Так. Все. Вау, как красиво. Тренно, ребята. Круто. Ого. Супер. Я цветочки соберу. так На всякий случай. Ну, просто, чтобы украсить дом прикольно просто прикольно прикольно о ночь наступает только не ночь нет так я должен успеть все цветочки взять все все все так так так так все ночь наступает Но я пока что штучки соберу на всякий случай. Так, давай, э -э, пры прыгай. Так, так, так, так, так, так. Все, бежим быстрее спать, спать, спать. А, -а, -а и короче. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Ладно, ребята, на этом мы закончим Если вам понравилась моя игра Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Пишите, что хотите В комментариях Поэтому Всем хорошего дня И, конечно же, всем Пока-пока-пока Сейчас украшу тут. Так, вот так Вот так, вот так не тачки. А, ау, ау, ау, ау. Пока, пока. Бай, бай.